Доброго дня, участники Немиркин шоу! Мы благодарны и признательны за вашу любовь и поддержку. Наша миссия – сделать контент о психическом здоровье и самопомощи более доступным для всех. Итак, давайте продолжим ориентироваться в повседневной психологии. Исследования показывают, что примерно 75% студентов колледжей в какой-то момент во время учебы находятся в отношениях на расстоянии. Несмотря на то, что социальные сети, приложения для обмена сообщениями и видеозвонки позволяют парам поддерживать связь во время длительной разлуки, отношения на расстоянии — это совсем непросто. Исследования показали более высокий процент разрывов отношений на расстоянии по сравнению с близкими отношениями. О боже! И в то время как некоторые отношения между партнерами начинаются с того, что пары знакомятся в интернете, другие переходят от близких отношений к дистанционным. Вот семь этапов отношений на расстоянии. Первый – решение. Первая глава в книге об отношениях на расстоянии. Это принятие решения о том, чтобы попытаться сделать отношения на расстоянии реальностью. Когда один из партнеров живет далеко или сталкивается с возможностью или обязанностью, требующей поездки, а другой партнер не может или предпочитает не ехать с ним, паре приходится выбирать между расставанием и отношениями на расстоянии. Распространенными факторами, которые заставляют пары рассматривать возможность отношений на расстоянии, являются поездки в связи с должностными обязанностями или повышением по должности, служба партнера в армии, получение образования и переезд членов семьи. На этапе принятия решения партнеры оценивают, хотят ли они посвятить себя отношениям на расстоянии, а некоторые решают, что лучше просто прекратить отношения. Второе – разлука. Как только оба партнера согласились продолжать отношения на расстоянии, начинается вторая глава под названием «Разлука». Они постараются провести вместе каждую минуту перед расставанием, чтобы компенсировать недели, месяцы или годы, которые они проведут в разлуке. Это также этап, когда партнер должен установить границы и правила, которые помогут сохранить здоровые отношения при переходе к отношениям на расстоянии. Третий этап переезда. На стадии переезда партнер или оба партнера уезжает и начинает отношения на расстоянии. На этом этапе оба могут находиться в состоянии отрицания или просто быть слишком занятыми практическими вопросами переезда и адаптации к жизни без своей половинки, чтобы задумываться о том, как изменились их отношения. Они, вероятно, будут часто писать или звонить и держать в курсе всех мелочей, но при этом им может казаться, что они все еще находятся в отношениях на близком расстоянии. И вот наступает четвертый этап – осознание. Вы только что собирались позвонить и предложить встретиться за чашечкой кофе? Неужели тот факт, что вы не можете встретиться с ними, когда вам захочется, просто не укладывается в голове? Вы чувствуете себя растерянно, потому что вам бы сейчас очень не помешали их объятия? Если да, то вы вступили в следующую главу – осознание. На этом этапе пары начинают осознавать, на что похожа жизнь без любимого человека. Им приходится столкнуться с реальностью, что они больше не могут зависеть от своего партнера, чтобы быть рядом с ним физически. Этап осознания, хотя и болезненный, также учит партнеров быть более независимыми, лучше распределять время и улучшить свое общение. Пятое – ревность. Они только что опубликовали фотографию, на которой они веселятся на пляже с новыми друзьями? Они планируют пойти на мероприятия со своими новыми коллегами? Серьезно? Вы даже не можете нормально поесть, потому что очень скучаете по ним, в то время как они уже завели новых друзей. Ревность – распространенный этап в отношениях на расстоянии. В ходе исследования 125 студентов американских колледжей, которые состояли или находятся в отношениях на расстоянии, пришли к выводу, что ревность была наиболее часто испытываемой негативной эмоцией во время разлуки. Участники исследования сообщили, что испытывают ревность не только к лицам, которые могут проявить романтический интерес, но и к друзьям и членам семьи, которые проводят больше времени со своим избранником, чем они. Шестое – сомнение. Теперь наступает кульминация. Неуверенность в своих чувствах – еще один типичный этап в отношениях на расстоянии. Пары, находящиеся на расстоянии, сообщили, что чем дольше они не виделись с партнером лицом к лицу, тем сильнее становилась их неуверенность в отношениях. И если один или оба партнера сомневались в отношениях до переезда на дальнее расстояние, у их отношений меньше шансов выжить. И седьмое – проверка. Проверка – это последняя глава в книге. Партнеры в успешных отношениях на расстоянии будут возвращаться к этому этапу снова и снова в то время как неудачные могут закончиться на шестой стадии – сомнений. Исследования показывают, что партнеры на расстоянии также удовлетворены своими отношениями, как и партнеры на близком расстоянии, когда их партнер активно прислушивается к ним и позитивно реагирует. Это означает, что несмотря на то, что партнеры на расстоянии не общались лицом к лицу, они все равно чувствовали, что их отношения улучшились после общения по телефону или через интернет, если они могли сказать, что собеседник поддерживает их. Это исследование указывает на важность раскрытия информации, открытых и честных разговоров в отношениях на расстоянии для обеспечения доверия и подтверждения. Отношения на расстоянии требуют больших усилий, но очень полезны. Как только партнеры решают начать отношения на расстоянии, они неизбежно будут переживать новые ощущения без партнера. Отношения на расстоянии могут сопровождаться ревностью и сомнениями, но они также дают партнерам возможность сделать шаг назад и переоценить свои отношения. И если они снова и снова выбирают друг друга, значит у их отношений есть все шансы развиваться. Находитесь ли вы сейчас в отношениях на расстоянии? Наблюдали ли вы в своей жизни эти стадии в подобных ситуациях? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Также не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с теми, кто сейчас или в ближайшем будущем может оказаться в отношениях на расстоянии. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на значок уведомления для получения новых видео. Супер спасибо за просмотр!